Контурная и объемная пластика лица без операции это возможно. Когда приходит женщина и мы видим изменения в средней трети лица по типу усталого выражения лица, которые характеризуются нехваткой объемов в области щечной, скуловой зоны, наличием носощечной выразды усталым видом, с помощью филлеров мы можем ей предложить процедуру контурной пластики. Филлер – это препарат на основе геля. Основные функции филлеров, конечно, это заполнение морщин, это создание объемов, это опорная функция для мягких тканей лица. И в этом не только эстетический, но и огромный лечебный эффект этой процедуры, потому что препараты на основе гиалуроновой кислоты и другие филлеры, они укрепляют ткани и препятствуют гравитации, опущении ткани лица. На консультации доктор собирает анамнез, учитывается аллергический анамнез пациента. Мы собираем информацию о том, какие препараты были введены в эту зону, какое время, какой эффект был от этих препаратов, и затем уже, учитывая тип пациента, тип старения, морфотип, структуру кожи, пожелания, мы уже подбираем индивидуально филлер. Светлана, мы сегодня будем делать процедуру контурной пластики лица. Мы улучшим щечно скуловую зону, мы улучшим центральную часть щеки, мы уменьшим носощёчную нашу борозду, поднимем уголки рта, улучшим овал лица и уменьшим носогубные складочки. Хорошо. Это все мы сделаем за одну процедуру сегодня. Замечательно. И вы поедете в отпуск у меня. Супер. Красивая. Это супер. Перед процедурой мы наносим местную анестезию, после которой мы расчерчиваем лицо, учитывая особенности строения, учитываем топографические ориентиры. Сегодня отработаю вот этот треугольник медиальный вам, который mm -hmm. дает как раз усталый вид mm -hmm. на сощечную борозду. Мы приподнимем щечно скуловую зону. Доктор, работающий с препаратами контурной пластики, должен обладать хорошим прекрасным вкусом. И быть немножко скульптором, потому что очень важно уже при работе представить, как будет выглядеть лицо этого пациента. Мы придадим тканям объем, приподнимем среднюю треть лица, у нас натянется носогубная складка, у нас приподнимется угол рта и улучшится овал лица. Сейчас то же самое с другой стороны сделаем. Конечно, нам хочется, чтобы были минимальные повреждения, поэтому очень часто мы всю процедуру можем сделать через один, максимум два прокола. Светлана, сейчас будет небольшой, как примерно тумаринный укус. Mm -hmm. Немножко потерпите, пожалуйста. Чтобы снизить риски ишемии и другие, мы очень часто используем канюльные методы. Мы работаем в настоящий момент конюля, которая имеет тупой конец. Это более безопасная методика. Она просто раздвигает ткани, и у нас уменьшен риск побочных явлений. Все это мы делаем через одно входное отверстие. Светлана, вам не больно? Нет. Процедура практически безболезненная, потому что в настоящее время во многие филеры на основе гиалуроновой кислоты добавляют препараты, обезболивающие. Поэтому пациент не чувствует болезненности. Тогда я на вас посмотрю. Светлана, у нас уже левая сторона, то есть куловая зона приподнялась, как запятая. Очень Это посмотреть. очень красиво смотрится. Сейчас мы с вами продолжим. При работе с объемами мы препарат укладываем очень глубоко на уровень надкосницы глубокий жировых пакетов может быть такое небольшой как пощелкивание mm -hmm. там препарат распределяется в ткани Вопрос идеального филлера он открыт до сих пор и до сих пор ученые бьются над темой получения такого идеального филлера. То есть с одной стороны он должен быть экологичным. с другой стороны он должен быть безопасным. С третьей стороны, если это нужно, он должен сохранять объем определенное количество времени и иметь минимум побочных эффектов. Из всех филеров, которые есть на рынке, мы используем препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые обладают максимальной безопасностью и схожестью с тканями человека, которые могут длительно сохранять объем, заполнять морщины. И кроме того, мы еще используем препараты на основе гидроксиапатита кальция. Эта группа препаратов показана для определенного типа пациентов. Прежде всего, это пациенты с большой нехваткой объемов. Это пациенты склонные к отечности, потому что ни для кого не секрет, что гиалуроновая кислота может усугублять отечность лица. И кроме того, препараты на основе гидроксиапатита кальция обладают хорошим стимулирующим действием на кожу. То есть они улучшают тонус, тургор, и кроме того, мы их можем поставить в технике векторного лифтинга для улучшения гармонизации лица. Результат процедуры вы можете увидеть сразу после процедуры. Это является большим преимуществом. Непродолжительное время после процедуры, возможно, покраснение и легкая отечность. Но все эти эффекты проходят очень быстро. Есть небольшая краснота, но она в течение сегодняшнего дня пройдет. Слушайте, ну вообще потрясающие губы, щеки выровнялись, все гладко. Уголки, посмотрите, у вас да, нет уголков. уголков Анадисан, большое спасибо, вы волшебница. Мне самое очень нравится. Приходите еще. Спасибо вам огромное. И вам спасибо большое. Любая процедура может нести за собой побочные эффекты. Не исключение здесь и работы с филерами. Побочные эффекты подразделяются на местные и общие. К местным побочным эффектам, конечно, мы можем отнести отек, гиперемию, болезненность, гематомы, то есть синячки. К общим побочным эффектам, конечно, в первую очередь мы можем отнести ишемические риски, то есть это сосудистые риски, которые могут нести за собой плачебные эффекты, такие как, например, слепота, развитие некрозов и многое другое. Кроме того, могут быть нарушения неврологические, тогда, когда препарат задевает, например, какую-то веточку нерва, выложен неправильно в области выхода нерва и многие-многие другие. Кроме того, может развиваться инфицирование развитие абсцессов, миграция филера и многие другие страшные реакции. Чтобы избежать побочных эффектов, конечно, пациенты должны приходить в клинику к профессиональным специалистам, там, где выполнены все условия стерильности в кабинете, там, где клиника имеет лицензию и все необходимые документы, там, где врачи проходят многократные специализации и обучение в этой области. Получив процедуру контурной пластики, квалифицированный доктор обязательно оформит совместное информированное согласие, где будет указана зона введения, протокол процедуры и, кроме того, лот, номер и серия препарата. И не бойтесь этой процедуры. Понимаете, в настоящее время эта процедура является все-таки альтернативой пластической хирургии. И придя в профессиональный центр к высококвалифицированному доктору, вы получите великолепный результат и молодое лицо.